Ассаляму алейкум рахматуллах и Сегодня мы пройдем с вами новую букву Это буква ФА ФА ФА ФИ ФУ ФА ФИ ФУ Ф Итак Буква ФА Она над строчкой пишется ФА ФА Она пишется над строчкой и у нее одна точка, запомните Одна точка. И соединяется она в обе стороны. В обе стороны она имеет соединение. В обе стороны. Сейчас мы это все посмотрим. Итак, как пишется буква фа? Точка. И вот такая вот фигура. Буква фа. Еще раз. Точка наверху. И вот так пишется буква фа. Например, глагол фатаха. Открывал. Фатаха. Открывал. Открывал дверь. Открывал банку с огурцами, вкусными солеными. Фатаха. Открывал книгу. Открывал шпроты. Фатаха. Фатаха. Открывал. Так. Фа с фатхай. Факиха. Факиха. Фа. Фа. Факиха это фрукт. Фрукт. Факиха. Фа. Фа. С фатхой Фа. Факиха. Факиха. Фрукт. Яблоко может быть. Авокадо, банан. Фа, фа, -ки ха Фа с касрой фи. Фа с касрой фи. Фи. Фи. Фи. Фил. Например, фил. Фил. Слон. Фил. Фил. Слон. Даже есть сура такая. Фил. Так, фа с доммой фу. Фа с доммой фу. Фу. фу, о, Отель. Отель. По-арабски это фундук. Фундук. По-арабски отель. Фундук. Фундук. Фундук. Фундук. Первая буква фа с домой Фундук. Дальше ключ. Ключ мифтах по-арабски. Мифтах. Мифтах. Мифтах. Значит, фа с суконом. Ф. Ф. Ф. ф. Мифтах. Мифтах. Мифтах. Ключ. Мифтах. Может быть, гаечный ключ. Мифтах. Может быть, дверной ключ. Мифтах. Так. Фа с фатхай фа. Факига, мы сказали. Здесь авокадо. По-арабски авокадо тоже они через Фа пишут. Афукаду. Афукаду. Очень вкусная факига. Авокадо очень вкусная факига. Так, фа с дом фу. Фа с домой фу. Фу. Фу. И мы проходили уже такое слово фундока, фундока, отель, фундока, фундока. Еще фундук, по-русски фундук это орех, да, фундук. А в арабском языке фундук это отель. Отель. Фас, кас-райфи, фас, кас рей фи. филь, филь, слон, филь, слон, фас, Фа с фатхай фа, фа фи, фа с, до, с сукуном ф, и фа с домой фу. Фа фи фу ф, фа фи фу ф. фа фи фу повторяйте, повторяйте, фа фи фа фа, фа фа, фа соединяется вправо и влево, соединяется вправо и влево, она дружит со всеми буквами. Она хочет дружить со всеми. Правда, некоторые буквы капризные. Они не хотят соединять влево, не хотят давать соединение. Мы это с вами уже проходили. Некоторые буквы, как, например, Даль, Заль, Олив. Вот не хотят они соединяться влево. А Фа, она дружит со всеми. Хочет со всеми дружиться. И получается Фа вот такая в серединке слова. Смотрите, как она пишется. В серединке, в серединке. Вот такая буква ФА. Чуть-чуть похоже на букву ГАЙН. Только у ГАЙН вы видели, там как будто грибок. Гриб. А здесь кругленький. Кругленькая шляпка. ФА в серединке. Соединяется влево и вправо. Буква ФА. Самостоятельная буква. Буква ФА самостоятельная буква. Буква Фа в начале слова. Буква Фа в начале слова. Соединяется влево. Буква Фа в серединке слова. Буква Фа в серединке слова. Так. И буква Фа в конце слова. Буква Фа в конце слова. Так, Фа. самостоятельная. Еще раз повторяем. Фа самостоятельная буква. Фа в серединке слова. Фа в конце слова. И фа в начале слова. Вот так вам для запоминания о чуть-чуть урок облегчил. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً خير الجزاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.